Он не хозяин своему урожаю. Может, Питер не тронет соля и петель? Петель и петель, когда спасали рождество. Питер не знает того. Пойдем отсюда. Не будем портить ему вкус его пирога. О чем говоришь? Когда господина просить начнешь, он и глохнет, и слепнет. Не было случая, чтобы волк делился твоей добычей. Негодяй! Ты мне освещаешь за эти слова. Это говорит тебе я, мой князь! Фу. Пойдем отсюда. Здесь мы ничего не А значит, полях хороший урожай. Хлеб будет, будет хлеб, или я леджигит. начальник. Сына нет дома. Давно нет. Нет вчера. Нет сегодня. Ладно, старый хрен. Надоело мне балакать с тобой. Собирайся тогда сам. Там у тебя с задницы выколоть сына. Вязать! I'm not ashamed to hear God's name. Did you? именем Его Императорского Величества. Его Императорское Величество, подняв во внимание потребность действующей Англии в конском поголовье, снизошел на просьбу хабадринских пронозаводчиков и поверял все наборные общественные пастбища передать князьям Анзаровым, Таутаховым, Лежбиевым, Кабировым, Сардановым. Ундетовым, Шипшевым, Адсадановым, Амхаловым. 70 лет пас я скот на этой траве. 70 лет на бумаге не могли написать того, что ты сказал. Это смерть! Дурак, ты же слыхал? Войне нужны кони. Когда молодой говорит старику дурак, и трижды ли глуп он сам? Бежал баста. Алеша, пройди туда, у меня ученица. дня. Сама знаешь, что людей не хватает. Вот, целый год не видала тебя. Играй. они извинят у тебя деньги, ты отдашь их мне. Что ты здесь делаешь, проклятый ингуш? Уйди отсюда, бета. Я, Врек, и могу убить тебя. Да, но и я, Брэк, я тоже могу затупить кинжал. А твою жирную шею? Скоро на мне не будет жиру. Я уже позабыл, как пахнет чурек. Уйди отсюда, бета. Это дорога моя. И всякую, кто пройдет по ней, я ограблю и люблю. Нет, я не уступлю тебе проклятый инбуш. Я не уйду отсюда, пока не добуду себе коня. А брек без коня не абрек. Сюда бета, Аллахом прошу, уйди. Не уйдем. Слушай, куда мир лучше доброй стороны? Давай поделим дорогу. Как так? Я встану здесь, ты беги туда. Видишь камень на дороге? Камень. И Если тот, кого ждет нам судьба, пойдет по ту сторону дороги, да будет он твоей добычей. Если пойдет он по эту сторону, значит Аллах сулил ему попасть в мои руки, а? Согласен, если ты перейдешь на ту сторону. Да будет так. Лошадь. Распрягайте. Мой конь. Мой конь. Умири руку. Ну самарку закрыл. Сейчас я прикончу тебя проклятый гур. Эй, эй, эй, эй, эй. Эй. Господа обреки. Потише. Уважаемые обреки. Не хотите? Покушать? Может, закусим? Давай. Нет, нет, нет, как не годится. Надо все по-хорошему, по-правильному. Вот. Найдем полянку. Сядем. Выпьем, закусим. Садитесь, подъедем. Эй, э, слушай, а? вылезай, пожалуйста. А? Гости. Хочу сказать то. А? Такое счастливое событие. Такая счастливая встреча. Послушай, налей, пожалуйста. Эх. Эх. такой случай! Смотри, пожалуйста, какой молодец. Эти, пожалуйста, дорогие гости. Давно ждал такой случай. Такое <свист> <свист> <Ах! свист> счастливое событие. <свист> такая счастливая встреча. <свист> <свист> <свист> <свист> Пошел я в обреки. Буду сидеть у дороги Убью какого-нибудь человека Возьму его лошадь Уйду далеко от родных мест а. Зачем убивать? Вот лошадь Она твоя по праву Абрека Какая обида ты меня поил, ты меня кормил, ты мой лучший друг, я не могу взять у тебя лошадь. Тогда ты примешь ее от меня в подарок. Эй, эй, слушай, ну я заплачу. А? Заплачу. Пожалуйста. не не не не не не Бери, Не-не-не-не-не. Да говорю ж тебе, бери. Прощай, дорогой! Прощай, друг! Стой! А муса? Какое мне дело до этой, до этого? Пята, ты возьмешь мусу с собой, и вы расстанетесь там, где оба будете в безопасности. Никогда осетин не поедет на одном коне с гусом. Пета, ты сделаешь так. Не-не-не, лучше бери коня назад. Это ты сделаешь так, потому что прошу тебя об этом я. Мой друг. Чего только не сделаешь для друга. Эй, вставай, пожалуйста. Будь так добр. Вставай, мешок с пищей, вставай, бурдюк сорокой. Бери! Давай. Эх, меня. Прощай, дорогой, никогда тебе этого не забуду, если бы не, сам понимаешь такое положение, толстопузый, но помни, мое слово нерушимо, я верну тебе коня, как только наступят для меня лучшие времена, Проклятый души, прощай, дорогой, до свидания, беда. Решай, дорогой, решай, да силание, давай. Решай, ха ха ха ха ха ха спасибо передай. Э? ха ха ха ха ха ха ха У кого ха Ты, Умар, откуда знаешь, что меня умаром звать? А я горами шел и про вас всех слыхал. И про тебя слыхал, будто самый ты горячий. Говори, зачем пришел? В гости к тебе пришел. В гости? Гости всегда рады. Только опасно тебе, русскому человеку, у нас гостем быть. Народ за нами пошел. На царя пошел, на князей пошел. Слушай, разные бывают русские. Вот я русский, а тебя просить пришел. Спрячь меня, русского, от царя. От царя? Спасибо тебе. Не думал я, что есть русские, которым до нас курцев дело есть. Как ты сказал ими их? Большевики. Понимаю. Это те, кто большим делом занимается. Ну, а теперь скажи ты мне, много ли вас? Нас у везде можно найти. В Сибири есть, на Волге есть, у самого царя под носом в Питере тоже найдешь. Что же? И вы своих князей тоже режете? Нет, не режем. Не жалеть? Да нет, не жалеем их жалеть. Но ни в одних князьях дело. А потом все равно всех не перережешь. Ну так скажи ты нам, Алексей, как сделать, чтобы народу там все? Придешь? Приду, когда наши подберут. Ну, привай! этот дом, превратить его в пыль. Пусть и сгладится самое воспоминание о том, что стоял здесь дом этот. Не дадим же большевистской заразе проникнуть к нам на Кавказ. Разве я не представляю мой бедный маленький осетинский народ? Разве вы, ваше сеятельство, не лучший сын Кабардинского народа, на съезде народов, населяющих терек, призванным историей, выполнить великую миссию и догрядет к нам в белых одеждах правды будущее наше правительство. правительство! Слушай, жалко, Ну, все было сделано как условились, ваше сиятельство. Поработали недурно, а сетины с сингушами перегрызлись по-своески. Я не оратель! Я коратель-оратель! Вот скажу вам, был у нас в полку один суд. Да. Пора Я поднимаю этот бокал за войну За священную войну с большевиками Это они подстрекают темный народ И народ забыл вековую преданность нам Вот этой цепью был вид мой дорогой дядя Жжет мою грудь эта цепь Я поклялся Спать, пить и есть Не снимая этой цепи с груди До тех пор, пока на ней не повиснет убийца Пока я не перевешиваю вот этими руками Холопов, осмелившихся осквернить родовые нашу землю. Подтверждаю свою клятву за месть. Проучим здорово! Ваши чувства делают честь всему кабардинскому народу. А вот, все был на столбу один случай. Понимаешь, Алексей, вокруг Терского съезда Провокация, конечно, круговая. Нагнали сюда казаков со станиц, отборных, нагаечников. Хм, съезд под ногами. Я, товарищи, еле пробрался через заставы. Казаки, офицерьё. Ты, говорят, кто? Ингуш. Хорошо, у меня казак один в кунаках, бедняк один. Он меня в рву сверху соломой покрыл. И так и провёз. А то бы прикончили. Ну так политик ты известная знакомая. Разделяй власть тут. Натравить казаков на горцев раз, горцев на казаков два и национальная рознь три. Он как осетинцы ингушамец травили, ай я, я и не растепишь. А потом съезд с громом, с музыкой, ура-ура, съезд терских народностей. Без горцев. Да. Ну, у которого казака земли мало, он, конечно, тоже терзкой народности. Ну да, да это, это как по нотам. Только я так думаю, товарищи. По-ихнему горцам на съезде не бывать. А по-нашему, по-большевистски, горцев надо на съезд привести. Петя, как иногородний? Иногороднее? У иногородних одна дума, земля. Эти будут наши. Железнодорожные мастерские горой за большевиков. Ну и нечего, товарищи. Пора брать власть в свои руки. И пусть опорой нам в этом деле будут горцы и беднейшая часть казачества. Во всех аулах, в селениях, во всех станицах надо рассказать, кто такой большевики, что такое советская власть. Тогда и список партийцев. И, товарищи, пусть ни один коммунист не останется в городе. Все в дорогу. Петя, да. ты поедешь по границе Чечни, Хазби, да. тебе в селении Христиановское, Эльдар. Э. Алексей. Нет дома. Скоро будет? Обещал прийти пораньше. Ну что ж, если я тебе не помешаю, буду ждать. Чем же вы можете мне помешать, товарищ? Пойдем. Вас куда? Из кабарды. Вас не умара призовут. Эге, умар. Слыхала. Алексей будет очень рад. Он мне много рассказывал о тебе. Ну? Вот тяну. Садись. Это кто? Ленин. Ленин. дома обещал скоро быть Покажи мне это место, где я могу дождаться твоего муза. День знакомства, а с тысячу дней дружбы. легко путь держишь ночь день и еще ночь скакал О -о -о. а ты два раза терял конь подкову, пока я добрался сюда здесь не у хозяина давно знаешь старый счет у меня к хозяину должок небольшой ну что ж, и я должник его. У него должников много. Господи! В большевиках слыхал. Это ты? Я. Yeah. Сам Маркл закрабил. Твой друг, это... Здравствуй, сосед. Здравствуй. Товарищ, вам, может быть, чаю? Я уже слышал своих Ну как хотите? Не плачь, не вырастешь большой, тикить будешь, наконец скакать будешь. Да ведь это девочка. Скажи, пожалуйста, как зовут? Машка. А, Машка. <смех> Здорово, друзья. Здравствуй, пришли, Умар. Наша взяла, царя не стала. Вазбища захватили, язей колотим. Дай совет, что дальше делать. Там! Бета! Лошадь привел. Лошадь? Ах, лошадь! Э, спасибо, друг! Муса! Алексей, царя нет, а земли нет. Царя нет, а кушать нечего. И эти вот отбивают последний клочок земли. Блин, собака! ну Люди убивают друг друга. Льется кровь. Скажи, где правда. Вера, ну-ка, собери нам чайку. Ладно, ну, На дружбу. Жить тебе сто лет. И еще двадцать. И еще столько же. Ну ну, же, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Скорее ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Скажи, лета, ну что плохого сделал тебе Муса? О чем говорить? У нас война. Они крадут, крадут все, крадут наши поля, наш хлеб. И этот вот худший из них. Уже ноги ну, хорошо. А? Ладно, ладно. хорошо. Значит, вы деретесь за землю, за землю, за нашу землю. Лета, а что? У Мусы много земли, да? Хо! Если выроет он себе на своей земле могилу, то в эту могилу не запихнуть будет ему своего брюха. Муса! У бета много земли. У воробью на три прыжка. Бета и Муса! А у кого земли много? У богатых. У князей. Так какого же черта вы деретесь между собой, а не идете вместе отнимать землю у того, у кого ее много. Зачем говорить так? Ты же знаешь, у них власть. Власть. А вот есть власть, которая отбирает землю у богатых и отдает ее бедным. Ты говоришь сказки. Сказки? Нет, это не сказки. Такая власть есть. И называется она советская власть. Вот слушайте, декрет о земле. Да. Помещачь собственность на землю отменяется немедленно и без всякого выкупа. Да? Дальше. Председатель Совета Народных Комиссаров Владимир Ульянов. Ленин. Ленин. Могу я взять это себе? Возьми бета. А Умар. Возьми муса. Теперь скажи мне, Алексей, что нужно сделать, чтобы была эта власть? А вот слушайте. Будет сделано все, как ты сказал, Алексей. Лучших дегитов, самых Фу. лучших приведу я с собой. Ладно. Ну, а что скажут бета и муса? Бета и муса. Вы сделаете так как я сказал вы явитесь в ваше селение вместе вы всюду будете ходить и рассказывать про советскую власть вы расскажете осетинам и ингушам о тех кто радуется крови проливаемой вами братской крови бета и вы приведете на съезд осетин и ингушей. Если нас увидят вместе, над нами будут смеяться. Над вами не будут смеяться. Потому что вы принесете с собой мир. Эх, пусть будет по твоему лесу. Ну вот и хорошо. Ну вот и выпьем. Выпьем. Ну! за советскую власть. Вот вы выпили за советскую власть, значит, вы выпили за дружбу. Потому что советская власть это дружба. Твоя дружба бета, Моя дружба, муса! Моя дружба, умар! Вот! казак работает не на себя, а на чеченца, на ингуша. Пришло время столице расплатиться за все их злодейства. казаки, Уничтожим дружным ударом эти разбойные народы. Смоем их, как тёмные пятна с лица Кавказа. Провокатор! Куда ждешь? Э, что ж выходит? дай выходит? Хватит на воевалищ! Hey! Будут давать безземельным землю, а не будут! Народ пришел приветствовать своих представителей. Не думаю, ваш сердце. Они кричат, да здравствует советская власть. Народность. Народы гор прислали нас сюда как своих представителей. Вот мы и пришли. Пожалуйста. Мы очень рады. Пожалуйста, мы просим вас. Тебе нас не о чем просить. Пошли. Пожалуйста, мы очень рады. Господь, граждане, может, кто-нибудь хочет приветствовать наших дорогих гостей? Я прошу слова! путях вы пришли как полноправные хозяева той страны которую взяли здесь представить вот эти веками не было человека несчастнее чем горец веками нес горец на своих плечах цепи рабства да, их земля полита кровью. Сто лет русские цари в союзе с феодалами с вами поливали кровью их поля, их земли. И кто больше проливал крови, то ты больше получал земли. Так цари покупали казачество, покупали его больный дух, так продавали, Свой народ русским царям-деодалой. И вот не стало последнего Романова. И сейчас вся страна разделилась на две части. Одна старается закрепить новый строй, а другая не останавливается ни перед чем чтобы снова одеть на свободный народ мертвую петлю. И нет у вас большей страсти, чем страсть удержать в своих руках награбленное столетиями. Но народы, населяющие Терек, добрались сюда. Ничто не могло остановить их. Они пришли сюда, потому что они не хотят кровавой рожни вившейся столетия, потому что они понимают, Кому же здесь есть выгода бить кровь. А казаки? Вот тут кричал молодой казак. Ему надоела война. Он хочет мирно трудиться на земле своих дедов. А земли у него нет. И он скоро поймет, что нет чеченцев, нет ингушей, нет осетин и нет казаков. А есть... Угнетатели и угнетенные есть капитал и труд. Народы, населяющие горы пришли сюда, чтобы договориться со своими братьями по труду, потому что они хотят мирно трудиться на земле своих дедов. И этот мир, эту землю может дать им только одна власть в мире, их же власть. Власть трудящихся, власть аретов. не дыр, ай, казацкой вольности! Однокую власть, которая, ведь такую землю даст! Молодец, <связываем> Вольщвиш! Вольщвиш! Вольщвиш! Вольщвиш! Вольщвиш! Тебе говорю, оставь. Ваше благородие, не годится. Ура! Ура! Неизбежным ходом истории Кавказ, так сказать, должен стать советским. И пусть цепи гордых скал станут той могучей преградой, о которую разобьются все силы реакции. Есть легенда. Есть легенда о Прометее, которого приковали цепями здесь, в горах Кавказа. И как Прометей были кованы цепями народы Кавказа. Настало время разорвать эти цепи. Спасибо, Казах. У нас будет два Павел Батареянсу crisp. Павел Батареянсу крепочки ст Ceceneria明нова Lee Огородные, мы протягиваем вам прадскую руку. Держи! Народы Кавказа, вы все собрались здесь. Предлагаю голосовать признание Совета народных комиссий. Кавказ! Кроучий! Который казах, баба? не назначить, прадская. Черт знает, что такое. Господа офицеры первого полка, славного казачьего офицерской собрании! Эй! Пусть уходят! У них теперь одно начать шашку, чистую квитовку! Голосую! Голос за признание власти трудящихся! А, Марк! Где же так поздно вслялся? Понимаешь, Алексей, с Кунаковым новым серьезный разговор был. Хорош, а казак! Ишь Назаром звать! надо? Мне нужен умар. Зачем? Делай. Вот что. Бросьте вы ваше съездство этих штучки. Не будет вам никакого умара и вообще ничего не будет. Слушай. И до тебя доберемся. У нас сила. А у тебя что, кучка голодранцев? Виселица тебя ждет. Васячка, не пройдет и года, как мы вас поставим к стенке. И вообще пошел вон дурак. Кто был энфей? Так и шаг один. Нуман! Ряды, винтовки. Э, ничего, Алексей, у нас в горах говорят. Хочешь водить великана, не жалей полотно. Москва, Кремль, Ленину, снарядов нет, патронов нет, противник занимает города и станицы, спасти положение может. Переброска к нам на фронт двух-трех дивизий Красной армии. Зная невозможность в данную минуту снять части с основных фронтов, уходим разных направлений морю, горы. Погибнем в неравном бою, но не сдадимся. минуту смертельной опасности шлем вам горячий привет. Значит так, Алексей, твое дело горы, горы и горды. Тебе через степи в Астрахань, тебе хазбив в в камыши, ты со мной, я к морю. А главное соединиться с нашими на севере. Тиникин подступает к Орлу. Трудней всех тебе, Алексей, будет. А что ж труднее? Задача простая. Засесть с партизанами в горах и оттуда беспокоить тыл противника непрерывно. Оттягивать части белых с основного фронта. Простая, простая, как еще в горы пробьешься. Фронт почти сомкнулся. Через черный хутор. Как черный хутор. Вятка, Вятка, Вятка. Говорит Мценск, Мценск, Мценск. Как черный хутор. Черный хутор. Вятка, слушай. Эй, Вятка. Вятка. Да. Вятка, слушай. Да-да, в центр. Корчурный хутор. Путь свободен. Путь свободен. Остров то защищает сходные враги. Есть, принято. Ну, рассказывай дальше, Петан. Ну так вот. У них не осталось патронов. Враги окружили их. Враги убивали их. Безоружных. Мы дрались, как львы, но когда мы пробились к ним, было поздно. Все были мертвы. Хазби, до свидания. Смотри, не теряй связи. Ваня. Ну, Петя, желаю тебе. Увидимся ли? Ну, нас мало убить, нас все повалить надо. <свят> Датяков, ты первый увидишь Сталина. Передай ему. Что бы ни было, Кавказ будет советский. Будет. Говорит Муцерск, Муцерск, Черный хутор, Черный хутор. Отвечайся! Чёрный хутор! Фу и черт. Да, все были мертвы. Только один встретил нас. Тринадцать пуль пробили его тело. Но он встал на ноги, он протянул мне руку и сказал, «Спасибо, товарищ». Потом он пошарил себя на груди и достал Это Вот тут пробила его пуля Передай его Алексею, сказал он И умер Как звали убитого? Али Мурзиев э, Черт, жаль Алексей Умирают одни Им на смену Приходят другие. Пиши сюда мое имя, Алексей. Погоди, бета. Почему твое? Обитал, зволяли? Он был Ингуш. Пусть Ингуш заменит Ингуша. Пиши меня, Алексей. Эй, муса. Билет он вручил мне. Не Ой. годится осетину лезть на место, которое по праву должен занять Ингуш. Алексей, спеши меня. Ты впишешь меня, Алексей. Я не уступлю тебе, муса. Слушай, ты жертва моей бабушки. Потой, потой, Чтобы разрешить этот спор, Алексей, отдай его мне. А! А! Клянусь, я буду носить его с честью. Дай сюда, Бита. Пусть он, пробитый пулей, останется памятью для наших детей. Света Это... Новосиев. Муса Эльдара. Умар Арханов, докажите, что с честью вы понесете имя большевиков. Да. Спасибо. А -а -а -а. Поздравляю тебя, Бета. Прости меня, Муса, я кажется немного погорячился. Я остаюсь с вами. Через черный хутор мы уйдем в горы. Горы. Не отдадим врагу. Верхушка большевиков прорвалась в город. Они ушли в разных направления. Уничтожим при условии связи. Нет. Должно быть перевезли провода. Мы боролись за пятников. вы дали нам землю. Сейчас вы в несчастье, но наш народ останется верен вам. Наш народ всегда верен своим друзьям. Будьте гостями, мы рады вам. Спасибо, товарищи. Эх, когда у горца дом горит, то и он немножко согревает. А теперь я прошу тебя. Быстро своих людей. Пусть у каждого хозяина будет свой гость. Кто против кого окажется, тот тому и гостем будет. Блюдо мое полно для тебя. Мой отряд, который со мной пойдет, выдавайте самых смелых, самых сильных ваших мужчин. Маули да. да. осетин, что по ту сторону реки. Многие будут бороться за эту честь, Алексей. Где ты будешь умирать, Алексей, там и мы будем умирать. Умирать? Зачем умирать? <с> Черта с два умирать! Я так собираюсь жить сто лет. Еще два, да. О, да. умирать. У нас мало оружия, но у нас есть горы и камни. Я с отрядом займу щелья, и надо их туда заманить. А вы выжидайте. И как только враг двинет на нас самые большие свои силы, так вы ударяйте ему в тун. Нам важно их заманить, а там мы их и... «Делаем, как ты сказал, Алексей». Слышь, кунак, понравилось мне здесь девица, однако. Ну что ж, если умрешь от чистой любви, попадешь в рай. приказываю вам собрать с каждого дыма по сто рублей денег и по три барана из каждых трех дымов коня и седло к нему и если все это не будет собрано к вечеру сожгу ваш аул эй, старик неужели ты хочешь болтаться Скажешь ты, наконец, где попрятались комиссары. Я старый человек. Роса застлала глаза мои туманом. Я ничего не видел. Сыпать ему 50 плетей. Старая ведьма, подойди сюда. Старая чертовка. Говорят, твой сын больший. Где твой сын? Мой сын? Мой сын далеко. Тебе не достать. Выколоть, я говорю. Продолжайте движение. подоспела помощи заулов передайте всем без сигнала не начинать Take it off! Благодарю тебя за счастливые действия. А где Муса? Я хочу слышать голос моего сына. Это не Муса. А где мой сын? Мой Муса. Матушка, ты потеряла одного сына, ты нашла другого.